Друзья, всем привет, сегодня будет также торговля онлайн Два дня у нас будет с такой торговлей И завтра я планирую выпустить какое-нибудь теоретическое или психологическое видео Итак, тот же депозит Вчера мы с вами вывели 10 долларов Сегодня наша цель сделать 20-30 долларов примерно Будем торговать Смотрим экономический календарь а Что у нас на сегодня? В ближайшее время у нас новостей, я так понимаю, нет Выше небольшие новости по рублю, это не важно И канадец, канадец вышла 40 минут назад Новость по канадскому доллару Окей, это мы имеем в виду, то есть на канадце мы сегодня не торгуем И давайте с вами начинать, давайте искать хорошие ситуации Я перезагружу на всякий случай Окей, на минутном тайфрейме я здесь уже вижу бычий флаг Но это минутный тайфрейм А меня сейчас он не устраивает, поскольку риски очень высоки Окей, на 5 минутном времени экспирации я пока что ничего не заметил. Ни одной ситуации. Давайте перейдем на 15 минут. А, посмотрим, что у нас есть на 15 минутном таймфрейме. Возможно, мы с вами найдем какие-либо закономерности. А, евро, швейцарский франк. Давайте посмотрим часовой таймфрейм. Область поддержки у нас имеется снизу. Но область, она достаточно обширная здесь, я не хочу здесь заходить. Смотрим дальше. Валютная пара, британский фунт, японская иена. Тренд на понижение. Это меня немножко расстраивает. Часовой таймфрейм. А цена находится в области поддержки. В консолидации. 43 минуты до конца жизни свечи. Окей, здесь у нас явное преобладание покупателей на уровне поддержки. Сейчас я буду все это объяснять. Давайте для начала мы зайдем, скорее всего. Зайдем мы на 12 минут. 12 минут. А, на повышение заходим. Смотрите, во-первых, я вижу паттерн на 15 минутном тайфрейме. Есть у нас сверху определенная локальная область сопротивления об которую наша цена бьется. Снизу уровень поддержки цена стоит в консолидации, то есть в коридоре. Двигается от уровня к уровню. Видим, что уровень у нас тестируется, особенно в последние 15 минутные свечи, есть небольшое поджатие к уровню. И здесь у нас есть определенная свечная информация, которая указывает на силу покупателей. То есть обратите внимание, что в этой консолидации преобладают явно покупатели, цену тянут на повышение. Мы открываем с вами часовой таймфрейм, а здесь мы видим область поддержки. Область поддержки достаточно обширная, давайте ее нарисуем. Нарисуем мы с вами ее вот таким вот, я думаю, образом. Проводим. Вот наша область поддержки. Цена зашла в эту область, и сейчас мы рассчитываем на коррекцию вверх. То есть от этой области можно рассчитывать на движение на повышение, учитывая наши условия на 15 минутах таймфрейме у нас есть определенные свечные паттерны, у нас есть поджатие, мы можем рассчитывать на пробитие локального уровня сопротивления и движение вверх, то есть коррекцию вверх и отскок от глобального уровня поддержки. Надеюсь, это понятно. Но еще раз, мы зашли на пробитие локального уровня сопротивления, при отскоке от глобального уровня поддержки на более больших тайфреймах, использовали паттерны и поджатие к уровню. А Паттерн для пробития. Я его сказал вам или нет? Вроде нет. Смотрите, паттерн для пробития, с помощью которого я определил пробитие. Вот эти три свечи. Учитывая, что у нас происходит э, поджатие и тестирование уровня. То есть свеча с тенью снизу, далее пин-бар, и после пин-бара уверенная свеча на повышение. Эта свечная информация указывает в данных условиях на пробитие. Можно рассчитывать на то, что следующая 15-минутная свеча у нас будет зеленой и э, уверенной достаточно, что она пробьет уровень сопротивления. Поэтому я зашел до конца жизни 15-минутной свечи на 12 минут. То есть посмотрел вот, вот сюда, посмотрел на паттерны, увидел, что до конца жизни свечи стоит 12 минут и зашел на 12 минут. Все, вроде все объяснил. Давайте посмотрим, как это дело выглядит на разных тайфреймах. Вот у нас 5-минутный тайфрейм, увереннейшее движение на повышение, происходит пробитие уровня сопротивления. Вот минутный тайфрейм, на котором явно видны импульсы. Итак, остается 2 минуты. Паттерн при данных условиях максимально хорошо себя показал. Условия я вам сказал. Вот этот паттерн. Еще раз. То есть тень снизу указывает на то, что цену толкают на повышение. Пинбар указывает на тестирование области сопротивления. На пробитие, которое мы с вами заходили. После пинбара уверенность свеча на повышение. Она служит подтверждением для пробития. И мы зашли здесь на пробитие. На импульс на повышение Вот как работает данная свечная формация Естественно, для нее нужны подходящие условия Для всех паттернов нужны подходящие условия Без условий они работать не будут Остается 10 секунд Сделка у нас заходит в плюс И мы с вами ищем следующие ситуации Смотрите, валютная пара евро японская иена Практически та же самая ситуация Давайте посмотрим часовой таймфрейм есть опять же сильная область поддержки Окей, в принципе можно зайти здесь на повышение На повышение на 30 минут Давайте на 28 Заходим на повышение на 28 минут И давайте я вам буду объяснять Во-первых, начнем с самых больших таймфреймов Имеется здесь область поддержки Которая недавно была пробита здесь находится наша область поддержки, цена к ней подошла и здесь начинается отскок, то есть вероятен отскок от этой области. Далее 37 минуты тайфрейм, опять же практически то же самое, здесь у нас имеется локальная область сопротивления, Который находится в этом месте Здесь мы видим две тени сверху То есть тестирование уровня и опять же свеча подтверждения Я зашел на 30 минут И мы можем рассчитывать На еще один паттерн На еще одно срабатывание паттерна Валютный доллара японский иен я вижу закономерность Смотрим минутный тайфрейм Смотрим 5 минутку Заходим вниз на 8 минут Смотрите, 5 минутный тайфрейм Закономерность и хигайбокс. У нас виднеется здесь импульс, движение вверх, скопление, еще один импульс. И эта закономерность указывает на коррекцию. Ловим на валютной паре доллар-японской иене импульс на понижение сразу же. Я сделаю потом еще видео по этой закономерности. Там есть много чего нового. Итак, друзья, остается 40 секунд. Весьма опасная ситуация, пока что вырисовывается. Я сижу сейчас на минутном тайфрейме. Цена у нас пока что стреляет вверх. Окей, это у нас будет однозначно минус. Коррекцию мы словили, но, к сожалению, ошиблись со временем экспирации. Очень обидная сделка в один пункт, очень обидная. Окей, ждем евро, японская иена. Итак, остается 4 минуты, дела у нас пока не очень э, хороши, но, ребятки, заметьте, что я зашел до конца часа. На конце часа, напоминаю, что у нас происходят определенные импульсы, и судя по потенциалу, импульсы будут направлены в нашу сторону. Давайте с вами дожидаться. Так, друзья, остается 40 секунд, здесь у нас паттерн также не срабатывает. Закрытие часа нас, а, скорее всего, здесь не спасет. Импульс на конце часа пошел. Импульс пошел, остается 20 секунд. Может быть и спасет, может быть и спасет. 15 секунд, наблюдаем. Нет, откатился под конец, к сожалению. Окей, сделочка у нас заходит в минус. Ничего страшного в этом нет, смотрим дальше. Потенциал на повышение у нас сохраняется. Возможно, мы зайдем здесь еще раз. Пока что здесь а, цена указывает на повышение. свечные информация указывает на повышение. Я жду процента прибыли, пока он увеличится, и я буду заходить, перекрываться. Паттерн у нас не сработал. По паттерну мы не перекрываемся, мы по перекрываемся по потенциалу. То есть я вижу, что потенциал на повышение сохраняется. Проверьте уровня сопротивления очень даже вероятно. Мы с вами пока что ждем. Здесь у нас также образуется некое подобие флага, бычьего флага. Процент вернули, отлично. Итак, подбираем время экспирации. Время экспирации 25 минут. 25 минут. 25 минут. И заходим на повышение. Перекрываемся. Заметьте, что я э, сделал перекрытие от хорошей точки входа. От более лучшей точки входа. Здесь у нас потихонечку повышаются наши минимумы. Тренд на повышение сохраняется. Главное сохранять спокойствие, потому что следующее перекрытие будет тотальным, фатальным. У нас осталось только одно перекрытие на счету. Зона для перекрытия у нас находится снизу. Вот в этом месте. Это у нас точка для перекрытия. Цена потихонечку подходит к данному месту. Готовим перекрытие. Импульс на повышение. Время экспирации подбираем. Смотрим время экспирации. Время экспирации примерно 30 минут. И перекрываемся. У меня перекрытие в сумму 90 долларов, но поскольку больше, если я поставлю перекрытие, оно зайдет в минус, то больше суммы на депозит у меня не будет. Для перекрытия я использую весь депозит И дожидаемся Давайте я все объясню, почему я поставил перекрытие именно вот здесь вот. Давайте откроем более мелкие таймфреймы Здесь находится у нас область поддержки Присутствует область поддержки Потенциал на повышение, тренд на повышение у нас сохраняется Возможно, цена, конечно, сменила свое движение От тренда на повышение до горизонтального движения но это не меняет того факта, что здесь находится у нас область поддержки Ребятки, насчет правил менеджмента, Это я говорил в прошлом видео по торговле онлайн Я стремлюсь получить максимальный результат в короткие сроки Я представил, что у меня на депозите 1000 долларов И если я получу просадку, то эта просадка будет в 10% от моего депозита Естественно, такого депозита у меня нет Но представим, что это действительно так В таком случае все правила мани-менеджмента соблюдаются Если у меня мандраж? Я не думаю я не думаю. Давайте для начала посчитаем, сколько я вообще поставил. Умножь на 71. 10 тысяч рублей. У меня заключено в сделке. 10 тысяч. Нет, это еще не 10 тысяч. 166 умножить на 71. 12 тысяч, практически, рублей, у меня здесь заключено. Депотит реальную историю сделок я покажу вам потом. Выводы покажу. Я это показывал уже в прошлом видео. Кроме истории В этом покажу абсолютно все Давайте дождемся окончания этих сделок Итак, друзья, до конца первого перекрытия остается 20 секунд Первое перекрытие очевидно, что у нас зайдет минус Но ничего страшного в этом нет Как видите, цена уже оттолкнулась от области поддержки И движется на повышение У нас сделка заключена ровно на области поддержки Так, друзья, вот э, уверенное движение вверх К уровню сопротивления Ловим с вами это движение Остается буквально совсем немного времени Учитывая то, что мы открыли сделку на время экспирации, насколько я помню, 30 минут Итак, друзья, остается 40 секунд Дожидаемся результата сделочки Поймали с вами отскок от уровня поддержки Уверенное движение на повышение Давайте посмотрим, как это дело выглядит на минутном тайфрейме То есть вот было у скопление на уровне поддержки И произошел импульс вверх До уровня сопротивления Остается 10 секунд Сейчас мы с вами будем считать прибыль Сделочка у нас заходит в плюс И по итогу у нас на депозите 252 доллара То есть за сегодня мы с вами заработали Давайте посчитаем Ну явно побольше чем вчера 252 минус а, 178 74 доллара умножить на 71 а, 5000 рублей Окей, сейчас я покажу историю своих сделок Выводы средств как обычно а, Вывод давайте сразу сделаем, пожалуй что у нас по статистике, наверное, немножко ухудшилось Да, 63% немножко ухудшилось И выводим средства Давайте сегодня выведем 30 долларов, добьем до соточки Чтобы полностью перекрыть вложенные средства Выводим и ждем прихода средств Естественно, друзья, сегодняшняя торговля – это большие риски Я это полностью осознавал Ну и я поступал логично во всех ситуациях То есть я не лепил догоны, ничего такого не делал Строго торговал так, как и задумал изначально Давайте немножко... Так, запись идет. Фух, я уже думал, не идет. Давайте немножко себя передвину и смотрим историю сделок. Давайте полностью пролистаем. Деньги только что пришли. Насколько вы слышите. Все, смотрим. Вот полная моя история сделок. Один раз я заключил сделку всем депозитом. И там я заходил на Non-Farm. Видео с этим есть. Вот вся моя история. История этого аккаунта. Окей. Теперь смотрим на вывод. Выводы все, кстати, я вам показал? Нет, не знаю. Полностью все показываю. 100 долларов выполнения, а вывод 100 долларов. Уже вывели 100 долларов и на депозите... 222 доллара И вот вывод 29 и 25 долларов Вот вчерашний вывод 9,75 Все, вроде все я вам показал Я просто хочу сделать два видео а Статистика, выводы и история Два, чтобы рядом они стояли Чтобы люди приходили и смотрели При этом в этих видео я торгую онлайн Чтобы все было максимально чисто Я так решил сделать Вот такая вот торговая сессия, друзья Всем огромное спасибо за просмотр Правила мани это нужно соблюдать Я их соблюдаю Помним, что у меня в голове 1000 Долларов я просто хочу сделать результат за максимально короткий промежуток времени. На депозите, естественно, 1000 долларов у меня нет, она у меня в голове. Следовательно, с таким расчетом у нас правила мани management а соблюдаются. То есть, если бы я сегодня получил просадку, мне было бы примерно минус 10-13% от, от депозита. Если бы я не поставил, конечно, весь депозит. Друзья, обязательно поставьте этому видео лайк. Напишите в комментариях ваше мнение, какую-то вашу обратную связь. Заранее я вас благодарю. Всем желаю всего самого наилучшего. Всем профита. Побеждайте, друзья. И всем пока.